Связан шарфик узором рис или жемчужный, кто как его называет, или путанка. Узор этот двухсторонний. С лицевой с изнаночной стороны он абсолютно одинаковый. Можно носить и на ту сторону, и на эту. Вязание таких шарфиков доставит много приятных моментов. Вы можете расслабиться, с ними ни о чем не думать, считать не надо. Набрали первоначальное количество петель и вяжите это количество петель, просто чередуя в каждом ряду лицевые и изнаночные петли, меняя местами. Тут особо не надо задумываться. Здесь все делается машинально. Как на этом шарфике, так и на этом шарфике. Я их объединила в одно видео, потому что вяжутся они практически одинаково. Пицца для вязания шарфика номер четыре круговые. Пряжу голубую это кавказская пряжа. Серая пряжа это ализе. Метраж у нее 480 метров в 100 граммах. 60% процентов акрил, 40% процентов шерсти. Набираю 65 петель обычным способом. Для узора понадобится нечетное количество 65. Одна петля лишняя. Она уйдет при замыкании вязания в кольцо. Вязание замыкаю в колечко, для этого с левой спицы петля снимается на правую, а с правой спицы предыдущая петля, перед вот этой, одевается на нее. Вот таким образом, ниточку подтягиваю, петлю вот эту возвращаю назад, вот она. И начинается вязание лицевыми петлями. Первый ряд вяжется лицевые петли. Весь ряд. Ряд лицевых петель провязан. Вот эта ниточка служит началом ориентира нового ряда. Именно с этого места начинается вязание узора. Вяжется узор просто. Чередуется лицевая и изнаночная петля вот эти две петли все время повторяются лицевая изнаночная лицевая изнаночная и так весь ряд закончится должен ряд изнаночной петлей теперь самое интересное когда довязали изнаночную петлю это последняя петля в этом ряду начинается новый ряд так как узор путанка, значит над лицевой петлей должна вязаться изнаночная. Это начало нового ряда. И когда будет провязываться последняя петля в этом ряду, она будет лицевой. Но сейчас получается, что будет рядом 2 изнаночных петли. Это, на это можно не обращать внимания, потому что ряд провяжется и здесь будет лицевая. Итак, провязывается изнаночная петля, лицевая. Над каждой лицевой вяжется изнаночная, а над изнаночной вяжется лицевая. Через несколько рядов можно видеть вот здесь начало нового ряда. Вот здесь вот были сделаны все переходы. Их, как видите, совсем незаметно. Рисунок везде одинаковый с этой стороны, с этой стороны. Везде выглядят одинаковыми. Когда я свяжу шарфик на нужную высоту, тогда свяжу еще один ряд лицевых петель, а затем в следующем ряду все петли закрою. Я взяла спицы номер восемь круговые, пряжу голубую это кавказская пряжа, серая пряжа это ализе, ширина у шарфика в сложенном виде 75 сантиметров, значит в круговую полтора метра, высота у шарфика Двадцать семь сантиметров.